Что такое личность? Личность состоит из двух как бы, таких вот основ. Как бы первая основа это то, что вы думаете про себя и думаете про мир, то есть образ себя и картина мира, вот. образ себя определяет картину мира. Вот. Если, например, вот как знаете, говорят, профессиональная деформация. Вот. Если вы, например, врач, ваша картина мира картина врача. То есть вы видите везде больных. Да. если вы там психолог видите везде тоже каких-то там клиентов официант да видит везде голодных чаевые и еще кого да ну что инженер видят ну я думаю тебе виднее потому что я инженером не был вот что видит инженер да то есть ваша личность ваше отождествление с профессиональными навыками определяет восприятие реальности. То есть вы видите тоже реальность не полную, вы как-то срез видите реальности. Вот. И важно это понимать. Вот. А вторая часть личности – это социальные навыки. То есть как вы ваш образ себя презентуете, как вы взаимодействуете с людьми, на какие правила вы опираетесь при этом взаимодействии.